«Привет, посетители психушки! Вам трудно общаться? Хотите узнать, как стать более привлекательным?» Вы попали по адресу. Исследования в области социальной психологии помогли расширить наше понимание взаимоотношений и как люди ведут себя в социальных группах и ситуациях. Зная это, вы можете узнать, как повысить свою привлекательность в обществе. Итак, если вы хотите расширить свой круг общения, вот семь способов, которые помогут вам нравиться людям. Первое. Говорите о других людях хорошо. «Вы когда-нибудь встречали человека?» который просто не мог перестать сплетничать о других. Были ли они симпатичными и заслуживающими доверия? Скорее всего, нет. Спонтанное умозаключение по признакам – это суждение, которое вы автоматически делаете о личностных качествах людей на основе их поведения. Поэтому, когда вы слышите, как кто-то описывает других людей в негативном ключе, вы можете ассоциировать их с этими негативными чертами. С другой стороны, если они говорят о других в положительном ключе, этот человек, вероятно, понравится вам больше. Поэтому, если вы хотите понравиться кому-то, держитесь подальше от сплетен. Ищите качества и положительные черты в каждом человеке. А если вы говорите о ком-то за его спиной, делайте им только комплименты. Второе, Следите за языком своего тела. Качаете ли вы ногой или постукиваете пальцами по столу, когда волнуетесь? Даже если ваш голос остается тихим, люди могут многое узнать о вас по вашему лицу и языку тела. Например, глядя кому-то в глаза, вы можете дать ему понять, что вы полностью уделяете им внимание. Однако, если смотреть в глаза слишком долго, может стать угрожающим. Поэтому не забывайте время от времени отводить взгляд. Вы также можете кивать головой, когда кто-то говорит, чтобы дать ему понять, что вы активно слушаете его. Аналогично, старайтесь не держать руки и ноги скрещенными, так как это может дать понять, что вы защищаетесь самозащиты или закрытости. Номер три. Следите за языком их тела. Хотя хорошо знать язык своего тела, полезно быть осведомленным и об их языке. Исследователи из Нью-Йоркского университета в 1999 году опубликовали работу, описывающую феномен, называемый «эффектом хамелеона», который заключается в подражании осанке, манерам, выражению лица и другим формам поведения других людей. Если вы подстраиваете свой язык тела под их язык, это увеличит вероятность того, что вы понравитесь им больше. Это также работает и в обратную сторону. Если вы заметили, что человек повторяет ваше движение, то это может означать, что вы ему уже нравитесь. Конечно, будьте осторожны и не переусердствуйте, так как это может выглядеть жутко, если вы будете просто копировать все, что они делают. Номер четыре. Старайтесь никого не осуждать. Вы когда-нибудь знали кого-нибудь, кто просто не мог удержаться? Когда дело доходило до осуждения других людей и их ценностей и мнения? Когда вы находитесь в компании кого-то, кто осуждает, вам может показаться, что вы не можете поделиться каким-либо мнением или быть самим собой рядом с ним, так как вы не хотите начинать острую дискуссию. По этой причине вы должны стараться быть неосуждающим. Насколько это возможно? Постарайтесь признать, что каждое мнение имеет значение и что каждый выбор, который делают люди, обусловлен чем-то за занавесом, чем-то, что важно для них. Это может быть трудно, если вы увлечены определенной темой, но если вы сможете создать образ себя, который представит вас как человека, не склонного к осуждению, другие будут чувствовать себя в безопасности и уважать вас, что, конечно, означает, что вы будете нравиться им больше. Номер пять. Задавайте им вопросы об их жизни. В исследовании, проведенном в 2012 году Гарвардским университетом, исследователи обнаружили, что разговоры о себе заставляют ваш мозг выделять те же химические вещества которые он выделяет, когда вы делаете что-то приятное, например, едите вкусную еду, секс или получение денег. Более того, в том же исследовании, когда у испытуемых был выбор отвечать на вопросы о себе или о получении денег, участники предпочли говорить о себе. Результаты дают четкий сигнал. Позвольте людям говорить о себе. Вы можете задавать вопросы об их карьере, школе, любимой группе, семье или о чем угодно, что, по вашему мнению, может быть важно для них. Подстегивая разговоры о себе, они могут ассоциировать счастье, которое они испытывают во время этих разговоров с вами. Номер 6. Распространяйте счастье и позитив. Проводили ли вы когда-нибудь время с кем-то, который был просто пузырьком радости, всегда улыбался, смеялся, распространял позитив? Замечали ли вы, что эти хорошие чувства передаются вам? У психологов есть термин для этого, и называется он «эмоциональное заражение». Это означает, что эмоциональное состояние могут передаваться другим людям, где они испытывают те же эмоции, что и вы. Это относится ко всем эмоциям – страх, печаль, разочарование, радость и счастье, хотя вы не можете быть счастливы все время. Когда вы чувствуете себя счастливым, постарайтесь испытать это счастье в полной мере. Пусть окружающие тоже почувствуют его. Если вы будете делиться этой радостью, то и другие подхватят ее, и при следующей встрече будут стремиться к вашему обществу. И номер семь – дайте им понять, что они вам нравятся. Мы подчеркивали, что людям нравится находиться в компании тех – тех, кто вызывает у них приятные чувства. И есть еще один эффект, который может помочь вам достичь этого – взаимная симпатия, подтвержденный большим количеством исследований. Он показывает, что если вы кому-то нравитесь, понравится и вам. Независимо от того, скажете ли вы им об этом прямо, будете ли вы с ним очень дружелюбны или вообще ведете себя тепло. В следующий раз, когда вам кто-то понравится, дайте ему об этом знать. А вы пробовали что-нибудь из этого? Расскажите нам об этом в комментариях ниже. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте поставить лайк, подписаться и поделитесь этим видео с теми, кому оно может быть полезно.